Всем привет! Сегодня приготовлю букет из сахара и белка. Здесь у меня готова швейцарская меренга. Белка 220 грамм, соответственно, в два раза больше сахара. Ссылочку на ее рецепт приготовления оставлю под видео в описании. Я буду использовать красители водорастворимые, сухие и гелевые. Дальше мне понадобится несколько насадок. Самых простых. Это насадка листик с глубокими прорезями. Насадка для розы. 1,2 сантиметра. И насадка для хризантемы. Кондитерские пакеты и шпажки. Небольшую часть крема окрашу в зеленый. Сразу перекладываю в кондитерский мешок. Меренгу я переложила в один мешок, белую. И буду просто менять насадки. То есть я буду использовать две насадки с белой меренгой. И для того, чтобы меньше было возни, буду использовать вот так, мешок-мешок. Также это можно сделать с переходником, то есть адаптер специально надевается, просто меняешь садки. Оставшуюся меренгу накрываю влажным полотенцем и убираю пока в сторону. Добавлю листочки сразу и выкладываю на противень, на силиконовый коврик, однако это можно выкладывать на пергамент. Беру шпажку тупым концом, где-то в середину розочки. Еще важный момент на противне это сэкономить место, поэтому шпажки такими. Углами. Беру небольшой квадратный кусочек пергамента, наклеиваю на гвоздик и той же насадкой для розы сделаю цветочки немножко другой формы. также выкладываю в серединку сразу можно бусинок насыпать меняю насадку на хризантему и делаю белые хризантемы Меренги окрашиваю синий, немножко приглушу черным цвет. Этой же насадкой для розы я ее помыла, только синей меренгой сажаю розы. Вот, что у меня осталось из меренги, то есть я уже здесь отсажу произвольно то, что получится. Обязательно палочку в меренгу, иначе она отвалится. В произвольном порядке. Такие цветочки листочки. Отправляю сушиться в духовку примерно полтора-два часа, может быть даже больше, при температуре 50-60 градусов у меня примерно, потому что я регулятор ставлю на минимум и открываю дверцу на 10 сантиметров. Прошло достаточно времени, у меня примерно даже больше двух часов, безе высохла и в принципе хорошо отстает от силиконового коврика. Вот такие розочки. цветочек здесь просто снимаю пергамент каждый цветочек я упакую вот в такой пакетик покупала я их в кондитерском магазине и вот такие металлические зажимы возьму немного голубого кондурина и вот здесь серединку так немножко оттеню и упаковываю в пакет И вот так зажимом назад загибаю и закручиваю, фиксирую пакетик. Для сборки я буду использовать скотч. И постепенно добавляю цветочки и также закручиваю скотчем. Я возьму крафтовую бумагу. Для примера просто покажу размер данного крафт листа примерно 50 сантиметров в ширину и в высоту у меня здесь, наверное, сантиметров 70. См. Вот такой у меня сегодня получился мужской букет из безе. А многие спрашивают, как потом кушать. Просто разрезается скотч, ставится все в высокий стакан или вазу. И порционно раздаете на дорожку с собой или поугощаете гостей. Особенно на детский праздник очень актуально. Только здесь должны быть повеселее цвета. Кому идея видео понравилась, была полезная, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.